Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, немецкий линкор 10 уровня Шлиффен, или как он там с Шлиффен? Блин, без понятия, как правильно это прочитать. Сразу говорю, это не мой бой, карта называется Море Надежды, игрока зовут Коготь. Я сейчас пока что на этой ветке нахожусь только на восьмом уровне, и в принципе уже понятно, что это <laughs> достаточно... Неплохие линкоры, конечно, не гроссер, ну, в плане, да, конечно ПМК здесь на уровне тоже очень хорошая, Плюс здесь у нас есть торпеды, но вот в плане живучести, конечно, он очень сильно уступает своему немецкому собрату Тут и по прочности, ну и по тому, как он может держать удар Там и на восьмом уровне уже тоже это становится очевидным, если сравнивать, к примеру, да, тот же, кто там, Цитон с тем же Бисмарком там вроде запас прочности примерно у них схожий, но вот по ощущениям и как держит удар, все-таки Цитан в этом плане немного уступает Бисмарку. Ну, на десятки это становится разница уже более очевидна. Ты запас прочности, ну, прилично меньше, да? Вот смотрите у Шлифа насколько тут 76100, у Бисмарка там 105, что ли вон супер, супер авианосцы еще здесь в бою присутствует. В одиночку оставаться вообще нельзя. Надо шлифану срочно куда-то бежать к союзникам. Потому что вот так прицепится, потом просто задолбает своими бомбами, ракетами и чем-то торпедами. Ну вот урона сейчас наносит, кстати, немного там менее трех тысяч. При этом удалось ему сделать один пожар. Мне кажется, поторопился здесь шлифон немного с тем, чтобы использовать аварийку. Про что я и говорил? Надо было подождать, когда закончится эта атака. Вот, теперь получает пожар и придется гореть целую минуту. И при притом еще не забывать, что у этих линкоров аварийная команда имеет обыкновение заканчиваться. Ну, так же, как и у советских линкоров, к примеру. Да, с одной стороны здесь плюс то, что она быстрее откатывается, к этой меньше, но с другой стороны, конечно, <laughs> то, что вот в какой-то момент они могут просто закончиться. Поэтому здесь надо особенно осторожно подходить к использованию этого расходника. Как-то в одиночестве здесь застался на фланге игрок. В такой ситуации надо просто сразу с фланга тоже уходить. Их... Ну там вон видно эсминцы, вроде две штуки на точке А стоят. Ну эсминцы это эсминцы, да, вон уже один эсминец, пожалуйста. Поймал там то ли шальную торпеду, или они там в дымах сидели, противник их проспамил. Но минус один. Сейчас скоро дальности ПМК у шлифа нахватит. Да, я обычно даже если эсминец, вот я мысль свою не успел, да, озвучить, эсминец с фланга уходит, и при том, если ты на линкоре, лучше с этого фланга тоже уходить, потому что света не будет, если у противника на этом фланге будет эсминец, ему будет раздолье, он будет спокойно, безнаказанно там курсировать по КД, накидывать торпеды. Не забывайте, ушли там еще 8 торпед с борта с хорошей дальностью хода. Можно кидать вот так навстречу противника. Вот тут ПМК начинает работать. Он еще разворачивается из другого борта, торпеды хочет кинуть. Да, в противостоянии с линкорами в плане вооружения, конечно, эта ветка сильно превосходит любой другой корабль. Мало того, да, здесь и ГК-8 орудий, и ПМК хорошие, еще плюсы торпеды. вот сразу все сколько там получается. 16 штук он отправил. Еще больше даже, чем у Симакада за зал Пока как Вот, авианосец. Вот это уже посерьезнее атака получилась на 8000 тысяч. Вторую, по-моему, ремку использует игрок нет-нет, вот. а одна торпеда В цель попала, еще Фандер подставляет Борт, так хорошо Цитаделька, почти 30 тысяч Урона А в общей сложности Уже за 80 тысяч перевалил Дамаг Все, ПМК ПМК больше не достает ну, еще один залп из главного калибра. Ну, там на излете уже оставшиеся снаряды еще из ПМК летят, но ну, все. Ну, хотя он есть еще возможность. Сейчас марка Пола еще пройдет 400 метров. Сколько на 12, Ой, на 12 уровне уже меня понесло. На 10 уровне базовая дальность. Не базовая, точнее, а уже максимальная. 12,5, по-моему, километров у ПМК. Не помню, давно на десятки не играл. У меня сейчас оба немецких линкора на восьмом уровне. Бисмарк у меня, потому что я сбросил ветку с Гроссером. Ну, а по вот этой ветке просто еще успел только до восьмого уровня дойти. Вот первый фраг. Урон за сто тысяч. ПМК начинает настреливать по Марко Поло. Торпеды еще не перезарядились. Марко Поло вообще куда-то главный калибр смотрит, ну, возможно, выбирает противника, по которому удобнее стрелять, да, может кто-то борт подставил там. Противника. Можно посмелее сейчас немного, да, довернуть борт, чтобы больше, так сказать, ПМК настрелил, Потому что Марко Поло сразу смотрит в другую сторону. Так, вот, нет, все-таки развернулся Но у него полубронебойки. Не пробивает, особый урон не проходит Все, пошли, пошли пожары ПМК просто зверская, конечно Снаряды летят, летят, летят Без перерыва, орудие стреляет Но еще из главного калибра можно добавить Там еще вон, может, одна торпеда попадет может и нет. нет не, не попадет, да, слишком слишком. они медленные. С цитаделькой. Но это как положено, когда у противника остается очень мало прочности. Ну, не то чтобы прям обязательно, но почти, по-моему, всегда, да, там тысяча какая-нибудь прочности и пробивается цитадель. Да, даже оставшись в одиночку на фланге, вот так методом. Отступление еще и двоих противников удалось уничтожить. В запасе всего две аварийки, одна ремка. И 42 тысячи единиц прочности. Ну, тысяч 20 или сколько там еще можно восстановить. Ну, не 20, там поменьше. Не знаю, сколько тут ремка восстанавливает. Сейчас посмотрим. 456 в секунду. 10 секунд. Ну, где-то 13-14 тысяч, да? Вон он, вон он спрятался. Авианосец. Что ж, с шлифом пойдет за авианосцем. Бой пока достаточно равный. По фрагам 4-4. По базам тоже. Ну вот противник начал захватывать точку С, союзники захватывают точку А. Минус второй союзный эсминец, минус второй линкор. Да, смотрите, уничтожили уже два линкора, два эсминца, два крейсера в союзной команде. Ну, там вроде сейчас должны Фридрих Дергросса вражеского добрать. Немного у него там прочности осталось. Главное не отпустить, а то убежит и неизвестно сколько у него там ремок. Может еще и плейн прочности нахили. Почти-почти почти, там сопли остались. Добрали, все-таки добрали. 6-5, пока команда уступает. Ну и по очкам видно, разница уже приближается к сотне. Вот, противники С захватили, зато союзники А. Кажется, конечно, тяжело попасть по эсминцу, если только он будет рельсоходить с такой дистанции. Там любой небольшой маневр, и попасть <laughs> не представляется возможным. Ну, Симакадзе идет все спокойненько по прямой, ему как-то пофигу. Ну, получает сквознячок. Ну, здесь уже авианосцу деваться некуда сейчас. Отбиться он от двух ПМК-линкоров. Мне кажется, не представляется возможным даже супер суперавианосцу. Ну, если только Гросса не доберет Симакадзе. Что сейчас, мне кажется, и произойдет, да, видно там. Сразу два веера по нему Симакадзе выпустил, Гроссер Курфюр стрельсоходил и поплатился за это. Прямо по курсу. Тем более он видел, что там Торпеды был эсминец прямо. и не предпринял вообще никаких действий для того, чтобы избежать торпедную атаку. Чё, он надеялся на авось, что... А вдруг на перезарядке, да, а вдруг он там кинул не туда... Нельзя полагаться на счастливый случай. Все, достает ПМК до авианосца. еще уходит из засвета. Нет, все-таки светится. Супер, не супер. А урон получает как обычно еще и торопится, по-видимому, не знаю, но неудачно у него сейчас атака получается, там, на 3 с копейками. Там, по-моему, союзными авианосцами тоже сейчас придет, к врачу. приближается к нему, я смотрю, и смеется. По-моему, по торпеда проходит мимо, даже на две торпеды. Да, правильно, надо разворачиваться сразу налево и идти вообще стараться туда, поближе к точке. Сейчас не дать противнику захватить, чтобы у них не было больше преимущества по очкам. Сейчас две точки есть, должны потихоньку догонять. О, еще и Симакадзе сразу три веера кидает. Но удается, удается там найти лазейку, проскочить. Есть минус третий противник, урон уже перевалил за 200 тысяч, остаются 3 на 3. Успевает Симакадзе уйти из-за света, но не тут-то было. Добирает шлифан еще одного противника уже четвертого. Да, достаточно такой интересный получился бой. Практически в одиночку, ну не считая, да, там все-таки сюда гроссер пришел, над которого польза было как, не знаю, да, отправился он по быстренькому в порт сразу. Тут были два эсминца союзных, которые <laughs> в на один начале боя там если вы помните, который торпеду поймал. вообще даже при захвате точки не обязательно прям не, ну и дымы конечно дымы надо обязательно спамить все-таки да я хотел немного по другому мысль выразить да если даже противники дымы не ставят к примеру то торпеды можно также кидать на шар я иногда даже делаю не видя да идешь на точку обычно там ну видно если точку начали захватывать да там пошел захват даже Рассчитывая на то, что противник просто, может, еще не успел дойти. Все равно примерное место расположения. С какой стороны эсминец вражеской будет на точку заходить. Сразу что, торпеды кинули. Нет, нет, а иногда получается вот таким вот макаром просто на дурачка в кого-то попасть. Ну не то, что на дурачка, да. Это такая своеобразная тактика. Потому что мы прекрасно понимаем, что противник тоже... С большей долей вероятности пойдет точку захватывать. Ну, хотя нет, не с большей. Да, сейчас частенько такое, что противники... Не противники, я хотел сказать, эсминцы просто на точке внимания не обращают. Это огромная ошибка. По-моему, минус союзный авианосец. Он как стоял на месте, да, так и стоит с самого начала боя. Ну что, трудно было немного куда-нибудь уйти сейчас, и ситуация не была бы такой сложной. Последняя надежда команды. В одиночку остается Шлиффен против двоих противников. Тут Гросс. Хорошо, еще авианосца нет. Сейчас бы уже... Ну авианосец я, смотри, успел там перед смертью поднять поможет здесь хотя бы с Гроссом разобраться. Не знаю, попал, не попал. Ну, от, одну, одну попал, да? Три торпеды там вроде шли. Используют гидроакустику. Вот, наконец-то основной калибр удается заработать. Гидроакустика все-таки для линкора Очень полезная вещь Вот, помог авианосец все-таки добирает Гросса Так, сейчас нельзя торопиться По очкам преимущество до конца боя Полторы минуты, пусть противник Проявляет какую-то активность От торпедной атаки удалось Ну не то что уклониться Да, а просто благодаря гидроакустике Обнаружить, притормозить Вовремя Зашел противник на точку Б. Где-то он здесь совсем недалеко. Сколько у меня там прочности, не помню. Убойная дистанция, конечно. Главное, не сквозняки. Хороший залп, но срок там 20 тысяч с небольшим. Еще торп... Но ну, здесь большая зазор между торпедами, есть возможность уклониться.